Они всегда у нас перед глазами, всегда в действии. Поэтому, когда с ними что-то случается, не заметить это невозможно. И достаточно часто бывает так, что пальцы рук не имеют. Или в них появляется покалывание. Это состояние называется парастезией. А может быть связано с наличием в организме таких заболеваний и состояний, как мигрень, дефицит витаминов, узелковый полиартрит, защемленный нерв различные травмы, склеродермия, алкоголизм и некоторые другие. Наиболее частая причина покалывания в руках – защемление нерва. Происходит это в том случае, когда ткани вокруг нерва оказывают на него слишком сильное давление. В результате нерв оказывается защемлен, его функция нарушена, нервный импульс не достигает своей цели, возникает боль, покалывание и онемение. Другой причиной покалывания в пальцах рук может быть защемленный позвонок или травма ребер. Обычно это не единственный признак того, что в шейно-грудном отделе не палатки, а не менее и покалывание в руках. В таком случае сопровождают слабость конечностей, изменение цвета кожи, холодные руки и отечность. Покалывание в руках может вызывать и гипертрофия мелких грудных мышц. Мелкие грудные мышцы треугольной формы тонкие, они расположены в верхней части груди под большими грудными мышцами и имеют стабильную функцию. Когда они атрофированы, это отражается на руках и пальцах. Они немеют или в них появляется покалывание. Случается, что к онемению и покалыванию приводит тендинит, воспаление сухожилия или разрывы мышечных волокон. При таких проблемах покалывание в руках и пальцах является самым легким симптомом, который сопровождается ограничением движений плеч и боли в плече. В любом случае, при появлении анемии и покалывания в руках не стоит думать, что само собой началось, так само собой и пройдет. А лучше обратиться к врачу, который уже точно скажет – пройдет само или все-таки надо лечиться. На этом все, дорогие слушатели. Если видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.